Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, уважаемые Президиум. И, в общем, я благодарю Татьяну Юрьевну вас, прежде всего, за, за возможность и внимание к нашей специальности, потому что, значит, смотрите, я когда начала готовиться к этому выступлению, я, в общем, посмотрела ресурсы, которые у нас есть, и в частности, например, РБК пред представляет тренды да, новые и вот есть такая книга она вышла в феврале 2021 года современная смерть как медицина изменила уход из жизни автор врач он публикует такую очень ну я считаю важную вещь врачи мы до да, врачи активно пользуемся социальными сетями в личных целях но обычно мы это не задействуем в своей профессиональной практике почему Потому что у нас есть определенные нормы, врачебная этика, врачебная тайна. Но вместе с тем пространство, где отказываются действовать врачи, заполняется банальными шарлатанами-мошенниками, которые поднаторели в саморекламе только рады наживаться на страхи и любопытстве людей. Это констатация факта. Пропасть между заинтересованностью пациентов и молчанием врачей помогает преодолеть разве что особая группа, охватывающая оба эти два мира. Это врачи, которые также страдают от незначимых заболеваний. Мы знаем и ездим, и это авторитетнейшая международная организация, Ассоциация клинических онкологов американская. У них есть пациентский сайт. И есть человек, Кимберли Эллисон. Я потом расскажу, да кто это такая. Вот. Она пишет, что есть член вашей врачебной мультидисциплинарной команды, который играет жизненно важную роль в диагностике и лечении опухоли, которая была обнаружена у вас, из с которой вы, возможно, никогда не встретитесь лицом к лицу. Это патолого-анатом. Патолого-анатом это врач которые анализируют образцы тканей, взятые во время операции или биопсии, чтобы поставить диагноз. Я тоже патологоанатом. Нас редко действительно видят пациенты. Кто такая Кемберли Эллисон? Это эксперт э, АСКА и Всемирной организации здравоохранения. Э, она <свят> автор и соавтор всех последних рекомендаций по тестированию при раке молочной железы а также директор отделения патологии молочной железы Стэнфордского университета. И это ее личная история. Да, она автор также написала книгу о том, как она преодолела рак в третьей стадии. Вот что она пишет. Когда мне поставили диагноз рак, я была в ужасе. Мне было 33 года, и я только что родила второго ребенка. И вместо того, чтобы думать, что собрать в ланчбок дочери, э, дошкольницы, я думала о том, смогу ли я увидеть ее выпускной вечер на следующий год. Хотя у меня не было чувства безопасности в отношении моего будущего, я считала себя невероятно счастливой. В отличие от многих пациентов, со вновь диагностированным онкологическим заболеванием, мне было комфортно, так как я много знала о своем диагнозе и плане лечения. Я патологоанатом, специализирующийся на диагностике рака молочной железы. И у меня самой такой же диагноз. Итак, первое, что бы я хотела знать, что же такое патология. И я бы тут хотела немножечко, может быть занудно, но объяснить прежде всего врачам и пациентам, что у нас есть два типа исследований. Это гистологические и цитологические. Отличаются они э, принципиально. Да, гистологически. Это, они оба инвазивные, но гистологически исследуют кусочек ткани, цитологически берет аспират тонкой иглой. Как это выглядит под микроскопом? Гистология у нас слева, цитология справа. Здесь мы видим отдельные клетки, в гистологии мы видим, как это собрано в, в опухоли, в срезе методика забора разная гистология нуждается в заборе кусочка опухоли Внизу, в нижней части экрана, это игла, с помощью которой забирается инвазивным образом опухоль. Это вот такой вот червячок, который укладывается в специальную кассету. И э, все неприменнейшие требования помещения этого кусочка ни в спирт, ни в физраствор, не просто в сухой объем, а в не, именно непременно в нейтральной забуферной форме. Почему я об этом очень подробно рассказываю? Объем фиксирующей жидкости должен превышать э, в 20 раз. И фиксация должна происходить образца 24 часа. Это критически важные моменты для всех последующих манипуляций с вашим материалом. Это должны знать онкологи, хирурги и пациенты. Это принципиально важный момент – правильная фиксация. Следующая история. Как... Этот кусочек, этот червячок доходит до конечной стадии. Происходит это с помощью так называемой гистологической правоподготовки. Это дегидратация спирта восходящей концентрации, замещение спирта ксилолом и замещение ксилолов парафином. Длительность в зависимости от толщины кусочка от 6, от 3 до 16 часов. Следующее. Вот этот вот кусочек, вот этот вот червячок, заливается в блоки с помощью вот такой вот специальной заливочной машинки и превращается в блок. До введения до блока это и есть принципиальный критический момент в нашем исследовании. Дальше микротомия и окрашивание требует еще сутки. В итоге мы получаем вот такую вот красивую панель. Какие преимущества? Гистология позволяет определить распространенность опухоли и ее основные характеристики. Очень важный момент получа, э, позволяет архивировать материал, да, его, например, в институте хранится материал с 1926 года с момента основания. Мы можем, это большая научная, до да, история. Цитологический материал – это материал первичной диагностики. Он может быть использован для скрининга и э, его простота и дешевизна получения этого материала, в общем, это его основное преимущество. Какие недостатки? Долго, дорого и отсутствие понимания необходимости качественной гистологии на всех уровнях, начиная вот, с уровня человека, который берет материал онкологически предположительно и может этим материалом пренебречь не положить его в фиксирующую жидкость а положить куда-нибудь заканчивая в общем-то уровнем принятия решений на, на верху да, у главных врачей цитология замечательный метод первичной диагностики дальше он никуда не идет Итак, о чем же говорится в моем заключении два маленьких примерчика как правило Пациент получает вот такое вот заключение, например, из нашего института. Инвазивная, неспецифицированная карцинома, молочной железы, G2, 1,9 см в наибольшем измерении с лимфобаскулярной инвазией. Внутри протоковый компонент, э, креброзного типа с фокусами В Края резекции вне опухоли, минимальное расстояние до края резекции 4 мм, метастазов в 1 из 11 лимфоузлов. А эстрогены 100% 5 плюс 3 пергестероны 4 плюс 3 7 баллов, киш 67, 15% хер 2, 2 плюса, плюс, плюс метастаз в акселлярном лимфатическом мысли имеет фенотип, аналогичный фенотип первичной опухоли статус гена хер 2 не амплифицирован постараюсь проиллюстрировать что такое G2 это степень гистологической злокачности вот мы справа да? образование железистых структур Полиморфизм ядер, методический индекс. Когда мы собираем три этих компонента, у нас получается сумма 3, 2, 2, меньше 8, значит вторая градация. На первой, на первой картинке слева я сделала, так сказать, линейные размеры опухоли в наибольшем измерении. Она позволяет нам стадировать опухоль в категории протяженности Т1. И сверху маленький кусочек – это метастаз да, в акселярный лимфоузел. Мы, э, для того, чтобы нам правильно исследовать статус маркеров биологических для подбора правильной терапии, мы э, делаем такие вещи на одном стекле. Это первичный опухоль сверху, внизу метастаз, покрашенный эстрогенами. Чтобы это было видно ближе, под микроскопом, эстрогены 5 плюс 3, 100%, 8 баллов. И в метастазе аналогичный фенотип. Эстрогены, прогестероны, тут ошибочно 65-70%, Это нет, опечатка, 4 плюс 3 в первичной опухоли, в метастазе столько же. И в общем, это все хорошо. Метастаз равен первичной опухоли ХЕР-2. Это... Маркер, который определяется для назначения или не назначения специальной таргетной терапии. Вот так вот он выглядит на два креста. Сверхэкспрессия белка неопределенная, что на уровне первичного опухоли, что в метастазе. Для, когда мы получаем неопределенный уровень э, HER2, мы должны сделать фиш-исследование. Это исследование... Э, гена и его, так сказать, его центромерной, его, так сказать, координирующего участка, да, то есть то, кого мы сравниваем, это центромерный участок 17-й хромосомы. В итоге мы видим число зеленых сигналов, это с центромерных участков 2 и 7, красных сигналов с гена HER2,3. Их соотношение позволяет нам высказаться о том, что амплифицирован ли или много ли гена или нет, и будет ли успех в назначении таргетного препарата или нет. Соответственно, если мы видим, что соотношение меньше двух, 1 и 1, ген не амплифицирован. И уровень пролиферативной активности КИ-67. Мы, как правило, когда мы видим вот такой вот, непонятный да то есть одно дело когда его много другое дело когда мало третье дело когда вот он какой-то вот такой вот непонятный на ну, него немного не мало. И здесь мы применяем алгоритмы э, машинного анализа и э, там если приглядеться 14.9. я округлила до 15 э, заключение пошел такой ответ итак не, не будет работать. И ки э, 67 15%, люминальный афенотип, который дальше ваш клинический онколог будет назначать терапию, исходя из этого заключения. Маленькая опухоль с одним маленьким метастазом. Э, прогностически благоприятная группа. Другой пример. Биоптат. То же самое G2, 20 0 сверхэкспрессия негативно, эстрогенов много, КИ-67, прогестеронов тоже много, k 67 30 этой пациентке была назначена дооперационная неодевантная химиотерапия. Что случилось в итоге, когда опухоль была, была пациентка пролечена и опухоль была удалена? Мы не увидели регресс, да, то, на что мы рассчитывали, степень регресса опухоли по АрПН2 это крайне важная констатация. Минимальное расстояние э, края резекции вне опухоли 10 акселярных лимфоузлов без метастазов э, YPT1C0 Эстрогены, прошу обратить внимание, поменяли фенотип Эстрогены были 5 плюс 3, стали нулем Прогестероны были 5 плюс 3, стали нулем K67 <coughs> был 30, стал 50 HER2 был 0, стал двумя крестами а, вот эти вещи, именно сопоставление этих вещей и знание информации о том, что было до начала терапии сопоставление с тем, что стало после если будет рецидив это есть предмет анализа сейчас мы накапливаем эти сведения, да, что делать при такой ситуации и и пациенты, и врачи, хирурги, онкологи должны нас ставить в известность о том, что было в начале, чем это закончилось. В общем-то, предмет этого интереса и анализа является нашей научной работой. Вот. Что касается дальше пациентских организаций и ресурсов. Американское общество... Американское онкологическое общество, это очень такая влиятельная, скажем так, уже международная, глобальная организация, сейчас имеет специальную пациентскую вкладку, где они рассказывают о том, что такое не пациентская организация, а онкологическая организация, врачебная. И у них есть перевод на русский язык. То есть, пожалуйста, я специально оставила эти... Вкладке, да, и адреса, прямо в названии слайда, чтобы люди, которые нас смотрят, интересовались, смотрели и выясняли. Есть э, наша благотворительная организация, например, Адвита, э, наша, наша питерская благотворительная организация, там есть также раздел спецпроекты, они перевели большую часть нссн э, рекомендаций пациентских для не врачебных на которые мы с вами ссылаемся постоянно да а пациентский раздел и смотрите это на самом деле неплохие переводы я посмотрела каждый в общем то потому что рассуждать о том что есть словарь анатома, это огромная большая тема да я думаю что мы просто татьяна юрьевна должны с вами сделать специальные тоже вот типа энсисеновского возможно в интернете, да, вот такого ресурса, потому что за 15 минут рассказать о том, что есть словарь и что в словаре морфолога, ну, почти нереально. Зато есть вот такое предложение. Благодарю за внимание.